Всем привет! Очередной обзор аирдропа, который проходит на бирже EOBIT. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Данный токен будет торговаться в июне, дата пока что еще неизвестна. На старт торгов еще станет доступен фарминг и памп. Ссылка на регистрацию в описании. Для мобильных устройств можете использовать QR-код. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт не нужно. Вот вывод криптовалюты Fiat без КИС. По заданиям. За регистрацию Telegram будет платить один раз 1000 монет за два, выполняется один раз. Остальные можно делать каждый день, любой на ваш выбор. Все выполнять не обязательно. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете кнопку Выполнить. Читаем описание. Выполняем. Подаем отчет где нужно. И нажимаем Проверить и получить. По депозиту, трейду, свопу, фарминг 10 дайсов. Снимал отдельное видео, рассказал как выполняются. Единственное изменение, трейд, своп, можно делать на 10 копеек. Твиттер ВК отключен и вряд ли включат. 10 сообщений в чате, общаемся тут на тему криптовалют, поддерживаем беседу. Просто зайти поздороваться с каким-то из участников биржи не получится, такое не прокатывает. Снимаем обзоры для YouTube, TikTok, проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника приносит то монет по 12 в день, 1200 токенов дополнительно. Самое высокооплачиваемое задание за QR-код, Telegram-сообщение и Telegram-пост. Читаем описание, выполняем при желании и возможности. Выполнять можно по 5 раз каждый день. 900 за одно, 4500 за все 5. Здесь 4 и 3,5. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Скоро торги. На этом у меня все. Всем пока.